Гамбург, Германия. Мы сегодня провели семинар, сейчас с Александром прощаемся, сделали прощальную прогулку. И я ему показал порт, сейчас поедем вдоль порта на велосипедах, снимем немножко это на видео. Ну и покажем, где путешествует Александр и что он видит. Вы увидите это его глазами. Гамбург ⁇ свободный гензейский город. И мы, два свободных велосипедиста, путешествуем на велосипедах. В такую погоду это самый удобный вид транспорта для прогулки. И едем мы сейчас по набережной знаменитого Гамбургского порта, куда причаливали еще шхуны, фрегаты, бригантины и каравелы древних мореплавателей. Александр, пару слов, а куда это нас ветром занесло? И что это вообще такое, что это красенькое? Велосипеды. Мы находимся где-то в Гамбурге, вот, улица вот здесь. Ага. Это очень классный велосипед, на котором можно кататься по городу. И, ну, взять его можно по телефону, если у тебя есть счет в банке, ты просто регистрируешься, и там с, с, с этого счета снимаются деньги. Очень удобная вещь, я катался Студенты их очень любят Потому что кататься по первые полчаса можно бесплатно Сейчас, правда, не знаю, раньше так было Можно бесплатно, и они брали Берешь велосипед, полчаса едешь Потом доходит, доезжаешь на другое место Где велосипеды стоят, оставляешь этот Берешь другой и едешь дальше Ясно, а раньше это когда? Вот Когда ты попал в Германию, вообще тебе нравится здесь? Нет? И хочется ли ее покинуть? Не, не хочется Я попал в Германию ну, Лет 20 назад Вообще мне здесь нравится все, понимаешь? Я приехал из бывшего Советского Союза. Когда по улице ходили, надо было идти метров 8 в плечах, чтобы с кем-то не столкнуться. А здесь, когда я приехал, человек идет по тротуару, даже если он узкий, где-то метров за 20-30 за он отходит в сторону, показывает тебе твое пространство, что можешь идти. Безопаски. Сначала это было удивительно, я вообще в шоке был, думаю, что что-то они меня боятся, что ли. А потом понял, что это просто правило приличия, не нарушать чужого пространства. И оно во всем проявляется. Где бы ты ни находился, твое пространство никто не нарушает. Это называется свобода. И это очень радует. Замечательно. но ну, а все-таки вот э, я понимаю, что сейчас не та ситуация, но вот по путешествовать по миру, то есть э, тебя идея это не оставляет. Ну, я путешествую, я регулярно там куда-то езжу постоянно Ну, вот, то есть по ну, Европе, по, по Европе крайней мере, пока, ты да. передвигаешься По Европе А по миру, ну, будет время и по миру путешествуем Но, понимаешь, очень многие люди здесь в Гамбурге говорят Моя девушка, давай поедем туда, давай поедем туда. Я говорю, слушай, сядем на велосипед, и тебе похоже, такие места, которые ты издевил. Вот ты проехал сегодня по Гамбургу. Да, да, видел? то есть вообще неизведанный Гамбург. Большинство людей понятия не имеет, сколько здесь интересных достопримечательностей есть и мест. Я, если сажусь на велосипед, самое мое любимое путешествие, я еду в незнакомые места, в незнакомые места, и там нахожу такие вещи, которые, я не знаю, которые мало кто в Гамбурге я вообще знает. Вот. Замечательно. И так в любом городе, в принципе. То есть везде можно найти самое красивое, самое неозведанное и быть счастливым. Знаешь, счастье у всех разное. Я, например, когда еду на экскурсию, я постоянно куда-то убегаю от экскурсии, чтобы что-то посмотреть отдельно. Экскурсия классно, ну, может быть, первый раз. А потом надо видеть этот мир таким, какой он есть, а это можно только тогда, когда... Ну, рядом не стоят над головой еще куча людей и не рассказывают тебе, куда надо идти и куда тебе надо смотреть. Вот тогда вот меня это больше устраивает. Вот это мое счастье. То есть курятник это не твоя тема. Не, не, не. Ясно. То есть ты привык быть свободным и управлять своей жизнью самостоятельно. Не знаю, родился, наверное, таким. Понятно. Я знаю, что у тебя есть замечательная идея помочь другим людям стать свободными вот ну, какая-то определенная школа жизни вот прям два слова о ней как она называется и когда ты готов запустить этот проект школа воли но это не называется помочь людям стать свободными это наоборот найти свободных людей и объединить их в какие-то ну, свободные так, так, в группы, сообщества да, в группы которые, в которым будет интересно причем в этих, в этих группах можно меняться людьми можно менять, То есть, чем больше перемен в жизни, тем она становится интересней. Жизнь становится пресной, когда она становится однообразной. Вот этим мы, собственно, в Школе воли занимаемся. А обучиться этому можно, стать учеником. И желательно учеником у самого себя. Потому что, если мы учимся у других, мы всегда можем, рискуем прожить не свою жизнь. А когда ты учишься у себя, а для этого нужны какие-то правила. Вот эти правила мы, собственно, там себе э, назначаем сами. И сами по ним живем, то есть план действий. Хорошо, спасибо. Ну ждем следующих эфиров. Окей. Okay. Гамбург – город противоречий. Он такой же каменный, как и зеленый. В одном районе ни одного деревца, в другом ни одного дома. И все это – центр города. Я могу провести человека через весь город, через центр, и он будет думать, что он находится в лесу. То есть пройти через весь город, не выходя из парка, это шедевр. Город же он как картина. Есть великое искусство, а есть лажа. Как говорил один мой знакомый искусствовед, как определить, где искусство, а где лажа, он говорит, ну если ты увидел шедевр и замер с немым восхищением, это искусство. А если возникает вопрос, что это за хрень, а тебе начинают объяснять, что это великое искусство, это лажа. Вот Гамбург это искусство. Так что приезжайте в Гамбург, город великой истории и великих людей. На данный момент наш город удостоен чести своим посещением трех великих людей. Это Папа Римский Франциск, Михаил Борисович Ходорковский и, конечно же, Александр Санаров. Надо бы назвать еще одного великого человека, который на данный момент тоже в Гамбурге. Это я, конечно, но я здесь живу. Кроме того, таких великих, как я тут еще примерно 2 миллиона, так что я на их фоне не очень-то и выделяюсь. Поэтому обо мне в другой раз, об Александре Санарове следует знать всем, кто относится к себе и к своему здоровью с уважением и симпатией. Если вы из таких людей, вам просто необходимо с ним познакомиться, пока еще это возможно. Добрый день, друзья! Сегодня мы в Гамбурге и я приехал из Рима. Перед Римом я был в Казахстане и других уголках нашей планеты. О наших передвижениях можете узнать на нашем страничке в фейсбуке «Позвоночник Струна Жизни». Завтра я буду в ноевиде, а о дальнейших моих передвижениях тоже можете следить за в фейсбуке на страничке «Позвоночник Струна Жизни». Конечно, наша маленькая прогулка – это не полноценная экскурсия, и вы тут почти ничего не увидели. Хотите увидеть больше – приезжайте в Гамбург. Это грандиозное творение инженерной мысли. Поэтому все, кто будет в Германии, рекомендую побывать именно здесь.